Вот он спортхит. Сейчас увидите, как к нам попасть. Как-то вот так. Вот сюда поворачиваем и едем к нам в сервис. Вот сюда. Чик. Смотрим, куда тут нам попасть. Чик, вот сюда. И двигайтесь левее. Смотрим по сторонам. Двигаемся левее. Чик. Вот так вот. Что, опять что ли? Нормально все? А то я уже переживать начал.